Всем здорово, бандиты и бандитки! С вами, как всегда, ГП. Мы с вами продолжаем играть в Dying Light. Будем в этот раз уже двигаться вон к той вышке, которой мы в прошлой серии не пошли, потому что и так уже довольно много времени прошло. Надо было немножечко прерваться блин как их много там тусит это капец просто а вот этот чувачок который тут тусил видимо этот зомбаре был тем кто раскрочил все вот это только мне интересно как он вообще превратился в зомби будучи вот здесь вот здесь карл это нечто просто погнали о, эти бегуны блин еще один, такой, господи. Вот эта самая противная тема – это вот эти абсурдные бегуны. Я их ненавижу. Они очень шустрые, очень шустрые. Я их не просто ненавижу. Они умеют уворачиваться. Они такие живучие, они такие быстрые. Просто кошмар. Я их ненавижу. <свист> ну, знаешь, Ра... Карим, ты умеешь мотивировать, скажи я тебе. Ты очень хорошо умеешь мотивировать. Ну, знаешь, да, бегает он теперь намного дольше. Так, где у нас там, вон уже эта вышка, мы уже недалеко. стараемся больше ничего не взрывать без крайней надобности потому что чертовы бегуны чтобы их. не просто ж так этот вагон здесь открыт правда О -о -о. так мы вас пожалуй обойдем ребятки не будем вас тревожить гуляйтесь тусуйтесь дальше то что можем бегать по зомбарям вообще просто сказка <кх -кх -кх активировать цветовую ловушку мы пожалуй не будем можем кому-то помочь давайте поможем это не сложно а нам полезно so Не я за что братан обращайся ну так будем потихонечку поднимать бабло либо еще какие-то там не знаю улучшалочки на оружие на Замбаре огредся пацан думаю, son, uh, ну ты конечно я тебя понял, хорошо. Говорит, не дай им помешать тебе. А что мне делать, если они захотят мне помешать? Убить их, что ли? О, сигареты, сигаретки на продажу. Так, ну, зайти сюда несложно, по сути дела. Даже тупой зомбарь может просто вот сюда прийти и свалиться. В смысле, вот I want? То есть мне типа вообще на них насрать, получается, да? Типа я могу просто спокойно включать перед.. Ага, ага, ага, вот в чем дело, да? Но.. Ничего, братан. Я этот. Ты меня этим не остановишь. А, я понял. Один ХП. Найс. Найс. Может быть остановишь. Смотрите, какой хитрый ублюдок, а? Это мой тайничок. Забавно. 25 хп. Класс. Класс. Супер. Типа... Я ж по сути дела даже к нему сейчас, походу, не поднимусь. Правильно ж. <свист> эм, ну, по сути дела, да, куда мне здесь к нему подниматься? Некуда. Ладно, пошли еще раз. Я так понимаю, нам надо будет с ним базарить, чтобы договориться там вся фигня. Да, я твою мать. А почему я не умираю, вопрос? Я бы лучше умер, да, с полным ХП бы возродился и все и не парился. Это так гемор какой-то получается. Ладно. Алексей. Так, стоп, он говорит, типа... Он говорит, типа, ну давай, окей, поднимайся, поднимайся, но вопрос как? <губит> <губит> а я по вот этой... Все, я понял. Окей. Все, понял. Базара 0 Базара 0 пацаны. Я вас понял. Я так понимаю, мне даже не надо было об этом говорить. Я мог так изначально сделать. Ой, типа, с этим чуваком мне не надо было, мы даже... Опа, она Вот и самолет. Бля, скинул груз. хамуха Ладно, ладно, похер, похер на груз. Если он еще останется, когда я типа буду спускаться отсюда, то хорошо. Сходим. Если нет, то значит нет. О, здесь уже все, здесь уже открыто. Нормально, да, такой уродец заблокировался, что как можно, типа кто-то поднимется. Главное теперь не разбить себе голову где-нибудь здесь. Так как нам тут подниматься понял все. Да вообще тоже надеюсь. О. Mm. Oh. and this thing's still intact let's see if it was worth the hassle hey Kareem second transmitter's up and running is it working? Kareem do you hear me? Не очень Ладно, погнали. К грузу сходим вдруг там еще что-либо осталось если там будут чуваки то, ну блять конечно но не с ними делать нихер потому что у меня хп как минимум нету типа шум мне блять делать сложно ладно что мы теперь можем? А, это мы видели, это мы видели, что тут? Научитесь лучше собирать предметы, создавайте больше предметов и сдевшить материал. О, о, о, о, о, Вот это супер полезно. Это очень полезно. Ладно, погнали. Короче, тема такая. Без огнестрелов э, суваться к таким чувакам даже не будем. Будет огнестрелы... Будем разбираться. Не будет огнестрелов, не будем разбираться, все просто. Так, а, тут торговец, типа. Бро, я бы у тебя купил аптечку на самом деле. Тебе есть что-то такое? У тебя есть марли. Мы посмотрим, что нам нужно для аптечки. Чего нам не хватает. Как раз таки марли, да? да. У тебя марли 80 баксов всего стоит? Братан, да я забираю, с двумя, с двумя руками забираю. You need, I got it right here. Да, я уже понял, понял. Мы тебе вот это продадим, пожалуй. То, что нам не нужно, ценности тебе продадим, да. Все, супер, теперь гос создавать аптечку и лечиться. Да, тугенько, тугенько, конечно, со всякими плюшками здесь на этой сложности. Ой, да поверь, но я иду, братан. Пластик. Что мы можем создать? О -о -о -о. Ракеты, взрыв-пакеты. Что дают ракеты? Одну из них есть, ее увидит весь город. Добавок, она будет держать на расстоянии мутантов, пока вы находитесь в лучах света. Двойная выгода. Но это полезно, если ночью мы будем катать э взрыв-пакеты для отвлечения. Я, пожалуй, взрыв-пакеты лучше создам. Они более полезны, как по мне. Пока что, во всяком случае. Сейчас поменяю их месяцами. Тем более их 8 штучек целых. Вообще супер. Ладно, побежали дальше. Круто. Back at the tower. Kruta. We are all in the most terrible danger. Please, don't ignore me. Listen to what I have to say. J just calm down and tell me no, what's going way. on. I am Babar Kizzle. And I am the victim of a most terrible and ancient curse. I am a Lycanthrope. Oh. What? A Lycanthrope? A werewolf? You've seen me undead all around you. Пахнет каким-то дерьмом. Вы чувствуете это? Воняет. Ты же ебанутый. Ну, блядь, выреверивал. Я надеюсь, он реально нормально заплатит. Ну, no, вот no, попробуем. О, yeah, yeah, oh, такой трэш, боже мой. Я даже... Не знаю, братан, почему тебя выгнали. Братан, а может мы будем бежать? Блять. Пиздец, что ты чувствуешь, что я сам из-за него умру нахер? Мне уже 34 хп мачева. разбирается с одним, я тут вожу за собой целую кодло. Ты что серьезно? Тебе надо всех убить, что ли? Ты же шутишь. Жесть. Писес ты конченый, братан. Блять, еб твою мать. Уже, блядь, аптечку свою заюзал даже. Так -та пиздец. Не, в пизду этого чувака. Я вертел этого чувака в срань. Просто в срань. Не буду я ему помогать. Пошел он в жопу. Это такое конченное задание. Я только себе хп потерял. Только потерял, блядь. Время... Еще и аптечку, блять, потерял, заебись, просто не, в пизду, все. я таких чуваков буду стороной обходить, пошли не нахер. Ты только себе в убыток. Жесть. Ну, это изначально понятно, что он такую дичь типа базарит, как и для контров, там вервуль, там говно всякое, но это дичь полная. Нафиг я согласился ему помогать просто просрал аптечку просрал время Она то явно не стоило он, типа знаете если бы он хотя бы хотя бы пытался обижать этих зомбарей так он же просто, понимаете, он только видит зомбаря какого-то, он сразу такой, типа, опа, врывается на него, типа, о, сейчас я тебе там наваляю, там все дела, в итоге, блядь. Мне бы, как тебе ползать, друг. Минус один. Иди еще раз сюда. Сейчас будешь минус ты тоже. Давай. Пока. Все. Так, как бы нам так спрыгнуть, чтобы не сломать ноги? Никак? О, есть фонарь. Супер. Оп. Оп, супер. Пошли. прям такая дорожка вытоптанная неизвестно для кого интересно в такой трубе можно замыкаться от э, охотников как думаете все возможно я думаю все возможно Но надо будет даже как-нибудь попробовать Интересно просто. Так вот этот дом, да? Да, уже пришли. Супер. У. Ты покойник. Ну. Hey, здорово, смотрите, я, помог вот этому челу, короче, в итоге помог и своим, и еще какой-то группе выживших, нормально, вообще супер. Полезно, полезно. Но больше всего, конечно, я рад, что я помог башню. Мне кажется, что мы не получим антизина, брата. Мне кажется, мы вообще ничего не получим, мы получим только новое задание какое-то. Not only did the job Karim master of you, but you made it back in one piece. Bravo. Can I get some antazine now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antazine when I say you get it, not one second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two crates of antazine. <sighs> All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules. that is what makes a man. Do you live by your own rules, crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer паскуда, no ну, я жарил, что мы ни хера не получим. Так, сейчас мы поторгуем, продадим все барахло, ненужное. Продать. А, вот это продам, пожалуй. Она нам нафиг не надо, косное такое. Все, все остальное оставляем. Простой молод. Очень молод. А, мой ah, friend. Rice likes you, I can tell. Yeah. How? Because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlement. Which one? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a Кооперативное состояние ума. Я уверен, вы можете быть убедительными, да? Окей. Сейчас будет еще Дан собирать какие-то поселения. For... Интересно, интересно. Я не могу сказать, что удивлен, что Райз слова, но не позволит просто уйти. если есть что мы я должен что мне кажется что о, короче о класс класс супер походов вот, вот обожаю вот когда в играх такая погода это просто супер кстати мне кажется что мы не сможем сейчас с УГМ связаться потому что дождь типа тучи все дела нарушения связи Почему ну, нам надо так далеко бежать, чтобы связаться с ВГМ вопрос? Конечно, знаете, в дождь паркурить что-то немножечко не очень. Где-то там случайно подскользнешься и все, и нет у тебя. время в левую сторону все ящики открываются. 32. Да возьмем, возьмем, почему нет? Мы можем что-то создать? Что можем? О, взрыв пакета, еще взрыв пакета. Супер, берем. Берем, берем, берем. Тем более, тем более, этими взрыв пакетами можно отвлекать вот этих э, чуваков, охотников. Crane, are serious? Crane here. Report. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Такое говно, такое говно, честно говоря. Мы в таком дерьме. Дождь есть. Я не думаю, что здесь будет, правда, зима. Хотя, знаете, было бы круто, как по мне. Так, а если я. Если это я спрыгну, я разобьюсь. Блять. Нет нигде этих мешков, ящиков. Place, here, Ты могу кому-то помочь? Mm -hmm. Я тебя сейчас поблизко, тварь помнит, ладно. Всраку эти помощи, блин, только делают мне хуже. Карим, а я смогу здесь поспать, чтобы до утра прождать. Я, чем не очень мне хочется начать тосоваться. I've never seen you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off. I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Jesus. You are one of Reis's thugs. You guys are the only ones who act this shitty. Here, here is your money. Take it. And if I have to come back here, you won't get any more attitude. Mikasa Sukas. Just don't hurt me, all right? Alright, alright. Kareem, it's me. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Next you collect the tribute from the fisherman's village. Head east to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. А можно мне где-нибудь поспать, пожалуйста? Вообще не хочется ночью тусить. Пацаны, а где вы спите? Кто бы сомневался. Блин, это вообще не круто. Очевидно, мне придется все-таки начать тусоваться. Ох, это вообще не круто. Интересно, что это пиликает. 2100, понятно, выступает, ночью классно. В смысле? В смысле? Они могут прям эволюционировать прям вот так? же просто охренеть можно. Он что, идет, как этот, как охотник? Прежде а даже этот может перелезть. это вообще не нравится честно говоря ни разу просто О, слушайте, у них есть второй этаж может я на втором этаже смогу где-то поспать да супер не хочу просто просто там где надо просто перебегать выполнять вообще не хочется ночью играть Всем привет! Я Крейн, и я люблю ломать себе ноги. Делаю это регулярно. Ох, Боже, откуда ж у вас столько бегунов? Как <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> Бесить, блядь твари, ебучая, сука, стохни. Нахер, ткни даже мой. Фух. Сори. наболела. больше похоже на наш район Может быть лучше, чем немножечко себе ноги переломать, правда? Вот тебя можно купить аптечки? Очевидно, нет. Херово. Мы можем подождать до вечера. Угу. А теперь до утра? А угу. Спасибо. Вы хоть видите, это капец. Так, это где-то... Я не уверен, что нам сюда. Хотя не смотри как сюда. Вот тут еще всякое разное есть. О, слушай, супер. Бабосики, короче. Ну, ничего так зашли. О-о-о. на другая дверь, которая с другой стороны была. Здравствуйте Что Шо... с тобой не так? Крем, я просто The courier? Was ну, я не вижу, мне кажется, что вот это вот и был курьер, а? Не думаешь? Здравствуйте. Я так. Проездом. О, понятно. Бля, серьезно? Они так быстро. Ой, он еще этих бегунов призывает. Своим шумом. Фух, божечки. А уже, уже, уже, уже летит сзади это говно. Пошел вон. Иди отсюда, срань, тварь. Господи, как я вас ненавижу. Я вас просто ненавижу, уроды. Они нереально быстрые. Они просто не отстают. Просто не отстают. Он будет бежать за тобой до последнего просто. До самого последнего. Пока либо он не сдохнет, либо пока ты не сдохнешь. Что такое? Это звездец. Это звездец. О, наша башня. Не зн... А это что? А это просто челик с трубой? Сори, бро. Нормальная труба? Неоткалимая труба. об этом пожалею но я надеюсь я долечу oh, не знаю у меня реально у меня уже такая ненависть развилась вот к этим вот Скажите, зачем я это сделал? Боже мой, идите вы все в жопу. Идите в жопу. Твари в жопу, идите. Да, это пизда. Я, наверное, умру сейчас здесь. Я не знаю, я просто не могу ничего сделать с этими уродами. Просто ничего не могу. Не могу как, как закрывается ворота вот так. Слишком много ненависти к этим тварям. Слишком много. Отмычки сверкены. А вас отвлекает вот эта дерьма? Да. А если вы туда уйдете? Закройте ворота, уничтожьте мутантов. То есть мне еще их убить всех надо. Зашибись. Просто зашибись. Как мне их уничтожать? Самое тупорылое задание, просто. Чтобы еще уничтожать вот этих чуваков. Давай с тобой сначала разберемся. И тебя просто пинками убьем. Все. Нет? А, еще живешь. Ладно. Прекрасная игра, прекрасная сложность. О, боже мой. Боже мой. Боже мой. А что я, мать его, говорил? Я говорил, что так и будет, что то только начало игры было так сложно. Дальше будет хуже, блин, так оно и есть на самом деле. О, о, о. о, о. А, а, откуда у вас столько понабиралось, я не понимаю. Чем дальше играть, тем больше этих уродов? В смысле, куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Иди отсюда. Просто уже ненавижу этих долбанных мутантов. Быстрых. Они будут со мной по скалам бегать Понимаете, за мной будет просто бегать со мной по скалам Да уж, просто да уж Не знаю, я после этой серии Сделаю небольшой перерывчик от этой игры Потому что она ну, это просто это невозможно Он какой-то вонюченький, смотрите прогнивший типа или не знаю я сейчас с ним понимаете вот э, блять я наверное еще и пошел через какую-то залупу ладно бежим попробуем может получится понимаете казалось бы типа самое сложное здесь это по идее ночь из-за вот этих охотников и прочее да А на деле-то может оказаться все совсем по-другому. Смотрите, тут женщина. И она не зомби. Она просто обычный человек. О, там какой-то.. А ну-ка. Это труп там еще один плавает что ли а нет а флажок наверное какой-то торчит тут просто он по-моему что-то лежит на нем видите он какой-то тельца а Казалось, что я слышал, как зомби какой-то рыкнул. О, да, смотри, что тут тело какое-то лежит. Оно, по-моему, мертвое. Его еще убили тут. О, это что, меч какой-то? Липур? В смысле? <смех> Пахнет какой-то подставой. Я удерживаю F, но почему-то почему ничего не работает. Окей, а если я все выкину? Может, типа места нету? Да нет. Места хватает. А в чем прикол? Я вообще вон место дофига. У меня очень дофига места. А в чем прикол? Почему я не могу это взять? Ну, блин, что за дерьмо? А так вообще не круто блять обидно все что я могу сказать это обидно блин а в чем проблема я не знаю может мы его рано нашли просто надо запомнить это место надо будет к нему вернуться Блин, жесть. Сейчас бы посреди воды на камне, короче, лежал чувак, проткнутый экскалибором. Обидно, правда, что мы взять его не можем, конечно. Ладно. Неважно. Посмотрим. Так, ладно. А. Это, пожалуй, будет, наверное, последняя попытка вот эту миссию выполнить. Потому что мне реально немножко подгорело от. От этих быстрых мутантов. Выполним, выполним, не выполним, значит, попробуем выполнять следующую серии. Я сейчас, конечно, попробую все аккуратно сделать. По красоте, так сказать. Без всякого гемора, шума, пыли. Просто, это капец. Мне, знаете, честно говоря, теперь даже вот эти охотники не кажутся такой проблемой, как... Несколько вот этих быстрых чуваков, просто проблема в том, что они уворачиваются, и даже больше того, во время того, как ты их там пинаешь, бьешь и так далее, они могут тебе в ответку сразу кидать. То есть им вообще пофиг, по сути. Просто пофиг. Закрыть ворота уничтожить мутантов. Это уже здесь я, да? А ворота... А ворота закрыты. То есть мне надо теперь вылочаться только мутантов уничтожить. Ой-ой-ой, дурак, дурак, дурак, дурак. Как отменить это действие? Могу создать коктейль молотого, кстати, нет, у меня ничего нету для коктейля. Так, я тут собрал пачку, да? Так, получается, это последние четыре, да? Которые остались здесь. Так, пока стамины восстанавливаются, отпинываем их. Не-не-не, не, -не, -не, не будешь ты меня хватать кусать, сори. Только всё равно кусаю. Свою мать. Как же вы мне дороги, боже мой. получать удар вообще ни в какую просто ни в какую так хорошо их осталось вроде бы только две, да Давай за мной сюда. Спускайся. Спускайся. Головой вниз, пожалуйста. Второй. Головой вниз, пожалуйста. Да, блядь, ты серьезно. Пиздец. Просто пиздец. Это просто невероятно. Ладно, ребят, давайте закончим на этом эту серию, потому что у меня уже просто так сильно подгорает от этих зомбей. Uh, скорее всего, просто дело в том, что я просто рак, и такая сложность для меня чересчур. Но мы все равно, раз уже взялись за такую сложность, будем проходить на такой сложности. я просто немножечко перерывчика возьму, отгорю, отойду от этих зомбарей, а потом мы вернемся с новыми силами, будем снова их... Мутузить, проходите следующий раз будет все очень хорошо. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч, ребята. Как я там говорил, до новых боль. До новых боль, ребята. Боль новых до. Слишком потно, слишком.